Сколько-то дней назад мы с Лешей приняли окончательное решение расстаться. И это решение было принято не в процессе ссоры, руганий. Это было абсолютно стеклое, как трезвушка решение. Мы пытались. Мы пытались не расстаться. Мы пытались решить все вопросы и проблемы. Но у нас не получилось, потому что потому что не получится. Потому что получилось понять, что мы очень разные люди, и вместе счастливыми, к сожалению, быть не, не будем, и не можем, и не сможем.